Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Заметки-Нумизмата и, и продолжим разговор про золотые пятирублевые монеты времени правления Николая II. В частности, расскажу сегодня о варианте монет Большая Голова. Такие монеты встречаются в нескольких ранних годах, начиная с 1897 года заканчивая 1901 годом. Но не только важно то, что есть этот особый вариант портрета «Большая голова», а то, что их еще и несколько. Специалисты выделяют чуть ли не в каждом году свои индивидуальные варианты портрета, и это, в общем-то, верно, потому что если даже в основе всех инструментов, которыми чеканились монеты, был один и тот же, Базовый инструмент, все равно он постоянно видоизменялся, изнашивался, менялся. И вид монет, конечно же, менялся от года в году, независимо от того, какой портрет изначально использовался для ее чеканки. Но есть два принципиально отличимых типа, так называемые четвертый и шестой варианты портрета. И больше всего их встречается, пожалуй, в 1891 восьмом году. Вот в данном случае я представил на ваш взгляд три монеты 1898 года. Посередине стандартная привычная нам монета с портретом так называемого второго типа, который именно в 1898 году появляется, используется также и в массовом девятом году и даже очень изредка бывает в 1900. -м. А с двух сторон от этой монеты мы видим две разные монеты с портретом «Большая голова». Видно, что этот портрет шире и имеет некоторые отличия. Вот в данном случае слева от стандартной мы видим монету с несколько сплющенным, сглаженным портретом, можно сказать, даже с плоским портретом, который иначе называют портретом четвертого типа. А с другой стороны справа, наоборот, очень рельефный, большой, высоко выдающийся на центре монеты портрет шестого типа. Многим он нравится и даже некоторые считают его самым красивым. Из портретов, использующихся на золотых пятирублевых монетах. Тут вопрос вкуса, выбора. На мой взгляд, все они интересны. Но именно в 1898 году, конечно же, реже встречается четвертый плоский тип. Но здесь бывают и дискуссии среди коллекционеров. Некоторые говорят, что у меня есть большая голова, шестой тип, красивый и хорошо. Не нужен мне особо редкий четвертый, если он не настолько привлекателен. Другие, наоборот, больше ценят редкость и стараются приобрести именно четвертый, сглаженный, плоский портрет, но зато редкий. Ну и давайте немножечко, наверное, коснемся вопроса их происхождение. Есть разные версии происхождения появления монет с портретом «Большая голова», есть разные исследования по этому поводу, но самая распространенная версия — это версия о чеканке монет с большой головой в советское время. но ну, и тут тоже возникает вопрос, а почему тогда два разных портрета, почему четвертый и шестой, если мы говорим о том, что они действительно принципиально разные, есть также свидетельство в виде инструмента, найденного в архивах Монетного двора. Из, из этих инструментов следует, что в советское время, конкретно в 1923 году, имелся инструмент с датой 98 и 97 именно с портретом шестого типа. Будем считать, что советская версия доказана, но возможно нет. Портрет шестого типа еще по-другому называют портретом 1900 года, потому что именно в 1900 этот портрет единственный вариант большая голова, который на сегодняшний день найден и встречается. Но монеты 1900 -го года большая голова, все имеют характерные следы некоторого сглаживания инструмента, то есть следствие его некоторого износа, почистки. и тем не менее большинство исследователей ну, почти однозначно говорят, что монеты большая голова 1900 года по всем признакам относятся именно к чеканке имперского времени. У нас с вами возникает эффект машины времени. Получается, что монеты 1900 года, большая голова не всеми, но многими исследователями признаются именно имперскими и при этом имеем инструмент, которым чеканились монеты с явными следами предыдущего использования, чистки и восстановления. А вот как раз на монетах 1897 и 1898 года мы имеем как раз изображение очень четкое, ясное, полученное совершенно новыми инструментами. Понятно, что такого перенесения в прошлое быть не могло. Значит, вопрос окончательно не закрыт, и вполне возможно, что все эти варианты чеканились и в имперское время, а вот с какими целями, это уже тема, наверное, совершенно отдельная, может быть, даже ни одного рассказа. Надеюсь, что я сегодня рассказал вам достаточно полно про пятирублевые монеты времени Николая II и варианты портретов на них. Подписывайтесь на канал Заметки Нумизмата. Ждем вас.